и всем резом макс риск данный ролик называется "Активные предложения в игре edge waves я думаю некоторые я поставлю в описании э, по переводчикам на разные языки ну там кто-то просил меня об этом так я уменьшу звук, звук я просто играл в другую игрушку поэтому вот так так вот. изменяем и сегодня будет активные предложения для разработчиков потом почитаем, возможно в будущем их добавить, это будет наверное, вообще классно и вы первый узнаете об этом это же реально классно лайк подписка на канал, потому что у нас канал по аджи ссылка на канал макс рис там roblox аниме, на ну, обзор на аниме я лишь не анимешник, который там делал Обзор обзор на аниме и всякие интересные штучки, так давайте хоть первый сделан и первый пост был по категории активно предложение в игре Edge Waves. Дата 12.07 2020 года. Угу. два месяца назад давали не так уж и давно. Не так уж и давно, так Став... ставить и переводчик, мы должны иметь возможность равномерно разделить войск на команды. Равномерно разделить войск на команды. Это что, гайд для кого-то? новичков ладно хай будет хайп все друзья но no хайп сила ночи там было написано вау так я отправляю чтобы вы воевали чтобы было не скучно так на команды доступно у вас есть 200 тысяч войск допустим да? допустим у вас есть 200 тысяч войск разделите на 4 по 5 тысяч каждого разделяя на 3 6 6000 разделите на 2 команды по 100 тысяч ну я уже говорю по этот гайд, но повторюсь все таки я уже говорю про это нам но это хороший гайд сам был первый гайд это оригинал блин это оригинал так давай тогда я исправлю машинок чтобы они будут там делали давайте и давайте хоть войск каких-то давайте первых до хая убивают там почитаем еще предложил предложением так дальше дальше была основа он реально снова написал так что он кусочек написал почитаем так. сохраните предпочтение настройки героя для разных целях тоже хороший, на такой себе дальше 13.07 вроде бы через один день сразу прошли еще один сообщение вау так часто и так читаем думаю стоит удалить или выкинуть неактивных базы с севера чтоб он чтоб он не был переполнен. То есть, э, тут очень много игроков. Дать хоть им строчку, срок там. Если не придешь через один месяц, то ваш аккаунт по игре Edge Vibes выкидывается на автомате. Один аккаунт. А как тогда -то закончить игру? алё Я тоже не знаю. Зачем такое продолжение таким твоим разработчикам? Не, ну, возможно, в будущем можно это сделать. Да, я же этого не о Патруль территорий, блин. но ну а почему мне об этом никто не сказал? Блин, обезьянки большие, дай превью скачать. Я на превьюшках люблю, так понял, нужно воевать. Я понял. Сегодня ролик о этой данной теме. Дальше там следующее снова за один день. И тот же чувак с превьюшки я его не буду показывать, он такой смешный с бородой. Ладно, с определением ранга или по галочке должно иметь возможность искать и находить места нахождения групп своего альянса на карте. Так, так ее уже добавили, кстати. Да, ее уже добавили, друзья. Призвать. Ну вот кнопочка раньше как у него на автомате призывалась теперь можно его призывать ого друзья нажимаете кнопочку кто не знает то пожалуйста нажимайте получаете так у нас тут есть обезьянка маленькая малыш он кстати она очень хорошая самый жесткий капец блин так дальше Следующий он. то да че он такой активный? Друзья, он фу, всегда активный. 25 лайков, один из лайк ему там. А, блин, я, про... я не сказал, что там лайки стоят еще. Так, первое предложение там будет называть лайков, два дизлайка. Дальше, 25 лайка Там очень много лайков. Слушайте вы, не <свеч> Ладно, пропустим. Дальше читаем приложение 25 лайков, один дизлайк. Должна быть возможность делиться отчетами разведочных в чате товарищей так вроде бы их и так добавили ладно дальше дальше опять за один день там блин ну так так делать ему там 15 лайка 3 дизлайка активный чувак подожди подай потом профиль зайти придюшку ладно мы должны иметь возможность торговаться между нашими ордами или на мировом рынке рынке рынок торговаться чем ее не добавили, конечно. Но было прикольно торговаться. А может давайте.. Не будем это делать. Зачем торговаться? Вот ресурсы, берите сами. Такое себе предложение торговаться. Ага. Не, ну можно. За что? Вот за что? Ну ты баночки на баночке. Ресурсы, вот. чё торговаться? А... Не, ну их можешь покупать. Разным. Пропустим. Дальше. Ставит ему 20 лайк 1 из лайка. мощно мощно мы должны иметь возможность обновить обычный рост до больше высокого уровня. Например, обменять 4 синих напитка на 1 филетовый. 4 филетовых на 1 золотой ТНТ. Напитки. Вы про эти напитки? Я что-то не пойму. Были напитки? Друзья, если вы в курсе, напиши в комментариях. Блин, я не знаю, что есть напитки. Почему их убрали? Мне уже 10 тысяч ⁇ -мо ⁇ я, наверное, буду записывать, чтобы стать сильнее. М -м -м, хорошо, хорошо. Так, давай, давай, Так, пипайте, давай, наливай, б -б -б -б -б -б -б -б. ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, разведку ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, так вот ну, ну, ну, то да, блин прокачка ладно прокачай его а? зачем прокачивать скорее всего там будет что классно вот вам еще один гайд чтобы разработчики давали хоть ускорялки эти прокачки почему к 8 секунд так легко ждать и мне на это время да ладно ну хая делает вроде все нормально так вот окей, окей нажимаем ну что битва будет идти там на ресурсы отлично искать бой так дальше снова он то блин он достав, дальше идет капитан потом дальше идет чувак который покинул данный клан Так, капитан там два банана один дизлайк и 20 лайков два бана, банана, три банана до три банана блин так включите google для связи и рез, резервного копирования учетной записи это предложение это новости о, что можно добавить, что можно и разработчика добавить, и людям подсказать. Это гайды, это всякие всякие -мо. google привязать. Но ну, вы знаете, что тут привязать только можно? Фейсбук. Версия 0.17.0. Сена... 0 Правильно. Время. Стопак. Узнал, вы блин скрыли. Ладно, это не важно. Так вот, дальше. Оу. Это уже администратор. есть лайка, 4 из Что как-то Никол сказал? Так, что В игре должно быть городский макет-редактор. Так было бы намного проще. Макет-редактор. И пиши, что это такое? Также в игре должно быть больше командиров и больше событий, чтобы рок оставлял активным. Оставался активным. Того вот же добавили, блин, он молодец, он стал тем самым Брось вызов гиганту. Блин, дайте мне эту привычку скачать, блин, офигенно, я на привычке идет 10 часов. Ага, блин. Завтра обновление ниже в 3:00 по московскому времени. Так нечестно 3:00. Я спать хочу. Как убудить меня? О, подожди, нужно построить что-нибудь. лабораторию конечно нужно. Там лаборатория, друзья. Ага. Лаборатория строим. Давай, хлоп. ее так дальше нужно воевать, захватывать эти ресурсы. Зачем? Ну зачем-то нужно, конечно. Так, два на мощную мощную машинки вообще не нужны. Значит, машины, автомобили. Так, вот, автомобиля Автомобили это вроде бы украинский язык. Автомобили. Так, соберем это все дело и, конечно же, прокачаем данный 5 секунд. Ну, ну, ну, ну, знаете, 5 секунд это просто. Ладно, ладно, удержание хотите, хотите делайте. Так, уже стоит 10 тысяч воинов. Дальше считаем. Дальше чувак, который покинул. ⁇ -мо ⁇ кто написал. Ты, красавчик, красавчик. Дата, дата. 15.07. Каждый день добавлять но в записи. Помощь альянсу пригодится на старте. Вот. Помощь альянсу добавили. Точка. На сов... совсем. Но совсем не на более поздний уровень. 2-3 часа помочь на фкенс. 100 дневные исследования бесплатно влезнул. Но... 100 дней исследования 100 дней исследуется лаборатория или чего -то, то типа того. Бля, это конечно долго. Ну и уже пофиксили. Дальше. Изменить системы на проценты или нам нужно значительно увеличить значки справки. Ладно, есть справки там маленькие, все каждого есть. Может быть есть базовые 0,5 для каждой помощи могут быть улучшения до 2% при полном обновлении. Также, образом, э, образом это поможет всем все времени в, в самом начале. Это вроде бы сделали. Можно как-то перемотать? Да, скучно. Это скучно? Вот это интересно. Это разработчик от них. 6 лайков, 9 дизлайков. 6 лайков, 6 дизлайков. Так, что он там написал такое, что например, дизлайки ставит. Так, я потом почитаю мне как-то стрёмно, стрёмно, стрёмно, стрёмно, стрёмно. Вау, видели без генерала, они выглядят очень вкусно и классно. Дальше. Добавьте ограничения скорость сообщений, которые игроки могут управить глобальный чат, чтобы предотвратить спам. Ну да, там есть спам. Да, уже и пофиксили. Должно быть видео общее количество доступных рыс для железа, еды и тнды. Облегчает проверку начала достижения количества обновлений. Да уже сделали вроде бы. Так, да, дальше. Там говорят 103 смайлик по сотке. Не могли бы вы сделать так, чтобы игра оставалась в режиме низкого производительности. Сделали. Не приходится снова включать его с.. с всякий раз когда я перезапускаю предложение да он реально долго грузится и тем самым его пофиксили нормально все нормально приходи к нам врата я предлагаю заранее настроить армию чтобы когда а это хайт, это хай друзья я предлагаю я предлагаю заранее настроить армию чтобы когда мы оправили марш мы могли просто загрузить его и не вручную выбирать обезьян и бой спасибо а вот как то есть давайте покажу Сейчас вот отведем, да? Потом, ну, может, угодно, конечно. И тут на автомате сохранял захранял, мы как в Майнкрафте интерфейс сохраняете. Тут такого нету. Нет, подожди. Ну, можно так классно. Ну, ладно, ладно. Классная идея, но это ж какие-то гигабайты лишние будут висеть. Так дальше. Интересно, с хочу о обезьянка, скорее всего, он очень классно 11 лайков, 5 лайков. Если туман остановится, заставьте туман работать в союзе. альянсы видит то, что видит другие в том же Союзе. Такое себе о, о том, что классно, обратно. Он скорее всего, там что классно, пишет. Так вот, блин, как-то уже скучно читать, скучно! Так, покажите экранчик. Как будто вам реально экран что-то не показано Что-то интересное. Может быть, что сначала самое новое прочитаем, то но старое, старое скучно уже, а новое хочет а новое так что пропускаем дела. И самое новое. О, о, сойдет, новое, новое, новое. Так, читаем. Кто-то уже предлагал эту покрытие. Подкрутите дверь, что прочитать его. Там уже так дочитали но яма немного его изменяю предлагаю но на, на навыки таланта сэра фрэнсиса вместо того чтобы давать 1 2 3 4 5 секунды с ресурсами за 100 к и следует изменить на 1 1 2 2 3 для каждого выращивания кармы. это хайд на фрэнсом так его открутим фрэнс выпадай фрэнс выпадай! не хочет очень кто знает, где Френс, и там у вас хороший чувачок будет. Френс, Фрэнс, Фрэнс. Тутин, Максимум, Раларон, Малыш, Бронзер, Майк, Пускат, Прус, Круп, Майк. Да я не знаю, что. Всем запрос, мы с вами Макс Риск. Такой вот короткий, как он дика, нравится? Конечно, длинный. Ну долго долго читали некоторые но мы узнали что сделали некоторые вообще не делают но это потому что это так себе но они ходят читать. если вы хотите чтобы он там уже чем янка. если хотите чтобы вас разработчики услышали ваше мнение пишите в комментариях я этому напишу мне не сложно только чтобы вы написали хорошую идея, вам нужно написать Друзья, если вам понравился ролик, кому на канал, лайк. Только вот знаете что? Вот как... Я думаю, что нужна помощь такая вот, да? Для новичков. Вроде бы нужно зайти в помощь. Помочь всем сначала, чтобы она добавилась. Так, территории. Тут, тут забрать можно. Блин, а тут еще Может как-то... Как-то... Как-то упасть в статистике. Вау. Исследование. Друзья, также нажмите сюда. вот Исследуйте вам еще один гайд. Кто смотрел ролик принцип 2? Ранг банки ранг банды должен быть выше. Так. О! не жалко тысячи давать. Мне миллионные так. Поэтому не жалко, друзья, банды, банды это очень хорошо. Кланы это уже. Вот этот клан. Этот клан, этот клан, это клан. Ваш герой клан. Банда это у нас хороший. Вам нужно никогда не уходить с банды, потому что вы исследоваете для банды. Это что помочь кому это реально угодно, это вам новый гайд. Всем, если вами был Макс риск Ссылка на гайд но в описании. Вся ссылки на интересный ролик тоже в описании. Вот кто это будет строить, а? А мне что-то есть построить. Классно, украшение. О, вот Вот так. Все, нормально. Всем пока!